приветствую вас дорогие друзья в этом видео и в этом видео я хочу вам рассказать о курсе доходные изображения как зарабатывать до 60 тысяч рублей в месяц на простых изображениях без вложений партнерок и продаж только простые действия курс идеально подходит для новичков суть курса в том что вам не нужно быть каким-то профессиональным фотографом программистом или опытным дизайнером чтобы начать зарабатывать деньги все, что от вас требуется, это умение работать с простыми онлайн-сервисами по обработке изображений. В курсе вы научитесь работать с такими сервисами. Из курса вы узнаете, как можно зарабатывать до 60 тысяч рублей в месяц, тратя на работу не более часа в день, и как свести все ваши усилия к простым элементарным действиям. Схема работы по курсу выглядит следующим образом. Вы осваиваете уроки и работу со всеми онлайн-сервисами, о которых говорится в курсе. Далее вы размещаете предложения на онлайн-сервисах, после чего получаете уже готовые заказы и выводите ваши заработанные деньги. Вот такие вот простые шаги, которые мы проделаем вместе с вами в курсе «Доходные изображения». Чему вы научитесь, пройдя данный курс? Вы научитесь зарабатывать онлайн, затрачивая минимум времени. Вы научитесь работать с онлайн-сервисами. И вы научитесь зарабатывать онлайн без каких-либо знаний и умений. Все необходимые знания и умения вы получите в курсе. Все, что от вас требуется на данный момент – доступ в интернет, компьютер, ноутбук, планшеты или смартфон. И умение пользоваться онлайн-сервисами. То есть там заполнять некоторые формы, о которых также вы узнаете в этом курсе. Поэтому желаю вам успехов, спасибо, что посмотрели этот ролик, и надеюсь, увидимся уже в обучении.